Добрый день! С вами Деловая Полиграфия. Сегодня у нас обзор готовой продукции. Сегодня у нас готовые визитки дома строй. Вот у них вот такой красивый логотип. Визитки двухсторонние. Здесь также вот они задействованы вторую сторону. И... Разместили здесь рекламу транспортных средств, услуг различных. Хочу сказать, что вторая сторона у нас печатается в подарок при тираже кратном тысячи штук. Поэтому заказчики часто этим пользуются. Визитки изготовлены на картоне 300 грамм. Тираж тысячи штучек, упакован в удобную упаковку. Стоимость визиток на сегодняшний день, 2017 год, составляет 1200 рублей тысяча штучек. Кому нужны визитки, а также любая полиграфическая продукция, бонеровые виски и так далее, обращайтесь по ссылке под видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.